так ну всем привет сегодня мы снимем видео аналогичное тому как закипятить воду вот видео будет о том как поменять масло в бмв в моторе 46 он же 42 вот но для начала поскольку у нас есть подозрение что прежде хозяин не очень соблюдал интервалы городского режима замены масла да мы зальем э, туда дополнительно еще промывочку. Вот такая промывка, это ликвимоля э, профессиональная линейка. Это единственная промывка, которой я доверяю, которая э, не раз показывала себя в действии, показывала свой результат. Ну и как бы некоторые моторы она, в общем-то, спасала из э, полного, полной, полного. Короче, трупов пару раз она спасала. Вот, об этом расскажем потом. Вот, ну, э, промывка очень своеобразная, требует для правильной работы... О, кстати, блин, нифига себе... А ну, сейчас даже пожизнь зачитаю. Восстанавливает маслосъемные... Ну, это ладно, это хрень. Обеспечивает безупречную работу гидравлических систем двигателя, таких как, внимание, ВВТ, ВАНАС и аналогичных. То есть просто сейчас у нас этот мотор... Сразу плюс 100 лошадей после промывки за здрасте. Вот, но ну, а что я говорил. Промывка очень своеобразная, требует применения э, в соответствии с ее описанием. Э, промывка должна находиться в двигателе не больше 10 минут. То есть при любых раскладах не больше 10 минут. Э, ну, в общем-то, я это знаю. Мы общались и с инженерами Моли очень громадные ребята. Вот. Но, опять же, не в рекламу, да? А, суть в том, что делает промывка. Промывка э, поднимает всю грязь, которую она там пытается отмыть, э, взвесь. И через... держит это вот на протяжении 10 минут. То есть 10 минут прошло, пф, вся взвесь осела, толку от вашей промывки никакого нет. Вот. Поэтому, чтобы не э, брать... Я понимаю, что тут есть какой-то зазор по времени, да? Но мы обычно моем 7-8 минут. Мотор на ней работает... Мы это все быстренько сливаем, чуть-чуть проливаем нового масла, выбираем, и опять же, ликвимоле, потому что мы доверяем этому бренду. Мы берем Малиген 540. 540 для этого мотора, в принципе, ничего. И Малиген это как бы дополнительная защита. Я считаю, что она здесь лишним абсолютно не будет, тем более мотор, у которого за 200. Насколько за, мы, в общем-то, как и любой владелец BMW, никогда об этом не узнаем. Вот. У BMW нет возраста, у нее есть состояние. Да, да, да, да, да. Ну, у нас состояние этой БМВ, в общем-то, неплохое. Примерно лет 7-8, да? СМ 8 да. Есть, да. Девочка еще. Хозяин говорит, что прекрасно. Хозяин говорит, прекрасно. Открываем, заливаем. Вот эта банка, промахиваемся. Вот эта банка рассчитана, по-моему, на 6 э, литров масло в моторе. Сейчас мы заведем, уточним это еще. Вот. Ну, давай, заводи, хозяин. И засекаем время. Особенность 46 42 мотора, это их звук. Я, когда первый раз услышал этот звук, я сказал, ребята, я же купил бензин, это же не дизель. А что мне ответили, это нормально. Даже я сказал, что это нормально. Да, да. У нас сегодня собрался клуб владельцев мотора минус два цилиндра. Минус два цилиндра, да. BMW клуб минус два цилиндра. Время прошло. Берем головку на 17. Как правило, в защите BMW есть лючок. Защиту снимать не надо. Этого лючка, как правило, ни у кого уже нету. Идем сливать масло. <сосы> <сосы> а, все, я понял, там есть лестница. Да. Тогда нормально. Не понял. Классический звук откручивания болта в БМВ. Я не знаю, что Подожди. промывка это или а нет, но мы нашли залежи нефти. Немного, всего 4,5 литра, но все-таки. Вот, да, но все-таки. Бро, сколько ты на ней проехал? Два вопроса, другой. Почем сейчас курс? За баррель падает, подожди, там выборы еще не определились. Подожди, да, сейчас это не на этом ровно 8,5 тысяч. 8,5 тысяч. Что-то мне подсказывает, что все-таки промывочка сработала в очередной раз. Судя по этой нефти. Да, ну блин, это... Ну нет. Сегодня видео, по-моему, будет с дрожжевшими руками и моим загробным дыханием. Ничего, нормально. Сейчас у всех такое дыхание. А, ну да. Так. То есть шутка про мандаринки, запах мандаринок услышат не все. Актуально, как всегда? Она жесткая, на самом деле. Это шутка жесткая. Это не очень красиво. Все-таки надо купить чашку. Вот. Но, тем не менее, это рабочий способ. Злободневный анекдот хочешь? Говорит, Изя, а вы заметили, как незаметно эти товарищи вели налог на воздух? Да, да, да. Ты хочешь, говорит, дышишь за 20 рублей в маске или на 5000 без маски? Да, да, да. Сейчас, хотел показать. Что там? А, вон, нашел ремешок. А, можно, ну не, лучше вот это. Вот, промежуточный лайфхук. Что делать, если у вас нету никакого съемника, а крышка, как правило, прикипает? Нам нужен старый ремешок. При вот ремешок, конкретно Гуровский, ой, Гуровский, Гремовский, 990 с какого-то акцента. Короче, накидываем ремень, зажимаем его. Ну или в ключ зажимают, его там заворачивают, чтобы он вот тут затянулся. И им легко можно сорвать, и, в общем-то, покрутить и открутить. Пару раз мы так срывали, и это помогало. Еще работают цепями, но цепь мне не нравится. Она корежит все-таки. Шкарябает. Шкаря... Ну, мы сейчас тоже, кстати, пошкарябали неплохо. Ну, хозяин молчит пока что Ну, он просто не видит. Да, а вот, хозяин кстати... Хозяин даже знает, от чего ряд какого акцента ремень. А... Ну, не факт. Не факт, хозяин. Мы открутили фильтр, масло у нас подслилось. Там у нас масло стояло, тоже подслилось. А, ставить мы будем оригинальный BMW-шный фильтр. Ну, во всяком случае, так написано. Собственно, сам фильтр. И что мне всегда нравится, это ништяки, которые вместе с ним. А в ништяках у нас три резинки. Сейчас покажу, где они. И новое медное колечко под сливной болт. Не жмитесь, меняйте каждый раз в новом фильтре. Оно один хрен будет. О, вот, достаем из широких штанин. от крышка. Фильтр снимается вот таким образом. Он там защелкивается, мы его просто срываем. С него еще может капать, убираем его, чтобы не засрать машину. Теперь три резиночки. Внимание, вот это Конч... уставшая первая. Вот это меньшего диаметра вторая. И вот чуть ниже резиночка третья. Третья резиночка снимается, снимается снимается третья резиночка. Нахтями либо отверткой. Не, ну мы резиночку вот так вот просто натягиваем и она дает нам буртик снять. Ну чисто для приличия на самом-то деле протираем. Это все хуже точно не будет. Хозяин просто смотрит, знаешь, как-то. Интересно, как звали тот фильтр, который стоял до этого, чтобы знать откуда такая к, а, уставшая да. резинка. Давай, кстати, посмотрим, мне тоже Мам. интересно. Я думаю. Ман. Ман. Удивительно. Да хрен тебе в карман. У манов, по-моему, никогда не было. У манов бумажка, резинки всегда, резинки. Да, Да. Это фильтр Хэггст. Хеггст? А, есть такой фильтр хороший Хеггинст. тоже, кстати. Хеггинст. Ну вот, made in Не Будем ну, знать, что... В том, что... Память у меня неплохая, и коробочка была ман. Ну, не исключено, что в коробочке ман лежал фильтр Хеггст. Так, подготавливаем, собственно, теперь в обраточку. Распаковываем пакетик с ништячками. Клак. Одеваем резиночки. Вот он один бортик стала. Резиночка чуть большего диаметра. Мы ее натягиваем вот сюда. Причем, когда она натягивается, она может немножко извернуться, искоситься. И лучше ее там по месту прокрутить, чтобы она стала на свое место. Ну, чтобы лучше одевалось, надо предварительно их смазать новым маслом. А, но это мы будем Можно делать... Старым. Можно старым. Можно старым, в принципе, да. Смазать маслом нужно обязательно. Новый фильтр мы одеваем до, до... характерного чпока. Характерного чпока да. Вот у нас уровень получился. Вот он стал фильтр. Вот уровень, вот он стал прям по бортику. По пластиковому. Все. То есть фильтр у нас стоит на месте. Голову мы собрали. Теперь а, что мы любим делать? И это может быть предметом для спора и так далее. Но я считаю, что на 500 грамм никто беднее от этого никогда не станет. А машине от этого будет приятно. Учитывая, что мы промывали ее. А после слива после отстоя требуете долива. После слива старого масла я всегда проливаю новым. Потому что, как минимум, вот тут сейчас в стакане очень много какашек. Кстати, да, работает клапан. Клапан работает. вот. Из-поддона тоже оно как бы лишним нифига не будет. Давай зальем теперь сам мотор, еще немножко, как всегда, промахнусь. Давай, давай, давай, давай. Надо написать название видео. Это не экономичный способ замены масла. А, вот так. Вот пошло. Пошло, да, слышно. Теперь можем даже посмотреть. Ты так, говори. А, да. Теперь мы берем маслица, смазываем все три резинки. Для чего это нужно? Они с завода а, посыпаны каким-то тальком, ну какой-то смазкой, в общем-то там что-то есть. Но на всякий случай, чтобы мы были уверены, что мы поставили все правильно, и при закручивании резинку не скосило, не закосило и не порвало, лучше ее смазать маслом. Надо, чтобы она стала немножечко скильской. Ну, не немножечко, но стала она скильской. Да. Теперь закручиваем. На крышке написано 25 ньютон на метр. Сила, динамометрический ключ для этого мы доставать не будем. Это 2,5 килограмма. То есть, в принципе, абсолютно не до фанатизма. Вот сейчас она мокрая. Кстати, тяжелее крутить. проскальзывает. То есть, мы берем ее в остановку. Новая, кстати, закручивается всегда почему-то лучше, чем выкручивается старая. Вот она остановилась. Можно рукой. На самом деле, можно съемником. 2,5 килограмма будет где-то вот так то есть мы докрутили ее буквально после остановки но где-то на одну грань это вообще от силы даже чуть чуть меньше чем одну грань фанатеть затягивать не надо тут нету тех сил тех давлений которые вот ее прям сорвут и заляпает весь капот нет такого нету что кстати и никогда нельзя делать с самой сливной пробкой сливная пробка она притянется все равно задача сливной пробки. В общем, как и у свечи. У нас есть медная шайба, она тоже тут неспроста. Она достаточно толстая, и мы знаем, что медь, в принципе, достаточно мягкая. То есть наша задача подтянуть болт до остановки и довернуть чуть-чуть, буквально там на 5-10 минут, да даже 10 это много, на 5 минут довернуть, чтобы оно вот тут вот расклепалось. То есть он ее раздавит, она автоматически выберет все неровности медью, и она станет герметичной, и в следующий раз вам будет ее легко открутить. <смех> болт сливной куда-то кстати я его уже дел да вот он. на самом деле старая ну вот я не знаю на видео получится подожди давай сейчас попробуем как не взять показать сейчас я оттру ну вот попробую показать что вот тут вот есть бортики выработка такая вот неровности сейчас фокусируй, фокусируйся ну, не факт. Ну, не хочет она. Ну, не хочет. Но ну, вот это подожди, вот... Вот, подержи, подержи. Нет. О, есть! Стоп! Опять же, уш... вот, Вот, Суть есть у нас есть. неровности, вот такие вот э, царапки. Вот это как раз то... Ради чего эта шайба там стоит. Чтобы эти неровности выбрать. И чтобы у нас болт не потел. Чтобы это все было герметично. Поэтому не стоит экономить. Ну, кстати, она и по толщине чуть-чуть чуть-чуть потоньше стало экономить не стоит они есть новые в каждом фильтре я еще раз повторяю и во вообще... оригинальном фильтре а, нет нет абсолютно да, во всех фильтрах на вот эти моторы да и в общем-то на другие сколько мы там 52 -й, 50 -й, 54 у те моторы которые мы здесь видели да меняли масло во всех был вот этот комплект то есть набор резиночек везде где вот этот стакан но оно на BMW везде это было вот, поэтому а на э, моторах при замене, где нет этого фильтра, эти шайбочки продаются отдельно. Они есть для всех машин абсолютно в оригинальном каталоге. У нас их тут тоже есть пачка. Они практически все универсальные. Не жмитесь, их меняйте. Они там стоят 5-10 рублей. От этого ну блин, точно по карману никому не ударит. А зато... Потом вы будете уверены, что вы или механик, который это делает, не будет откручивать сливной болт вот таким вот воротком, матом, там отбойным пистолетом. Хотя есть такие, которые закручивают отбойным пистолетом. Это все, это крах. Так, фильтр закрутили, пробку закрутили. Заливаем у нас в этом моторе где-то 4,2. Заливаем 4 литра, проверяем по щупу. Даем отстояться? Не даем мы никому ничего отстаиваться, но 4 литра мы льем туда. Mm -hmm. Вот это вот зеленца. Сопли дракона. Сопли дракона, да. Один наш хороший знакомый об этом постоянно любит напоминать. О, опять-таки приветствует сопли дракона. Не, ну, я считаю, что оно вполне неплохое. Хотя... Я удивился, знаешь, чему? Что, когда я последний раз увидел акцию на это масло в метра, сторис выложил в инстаграм, мне люди отписались и сказали, блин, гид, чувак, говорит, а это правда, как классное масло. От души? Да, от души ну, нет, спасибо. А, ты знаешь, когда у меня был интернет-магазин, у меня вот этот а, Маллиген 540 очень любили брать на турбированные Мазды. М -м, даже так? Да, да, да. Оно и по допуску там подходило нормально, и то есть люди экспериментальным путем, они сказали, что да. А то придется отсасывать. А, не сегодня, голова болит. Поехали, да? Да. Все, что у нас не опустилось, у нас там не опустилось максимум вот так. И то не стекло. Достаем щуп. Внимание. Сначала его протираем. Обязательно, чтобы он был сухой. Теперь мы его опустили, достали и смотрим, где мокро. Видно? Нет. Давай. Ну подожди. Попробуем видно. Ну, Здесь почти да. на многих машинах с круглыми щупами есть вот такой парадокс. С одной стороны как бы фуле, а с другой стороны мы видим истинную картинку. То есть уровня у нас вот так. А в этом моторе литр уходит на от минимума вот черта до вот этого максимума. Здесь промежуток это литр. Заливать, ну я привык заливать три четверти от максимума. То есть, в принципе, у нас есть сейчас, чтобы наверняка мы все-таки по дедовской привычке ее заведем, дождемся, когда у нас потухнет лампочка давления масла. Покурим и проверим еще раз. Доливаем до уровня и говорим хозяину, чтобы он проконтролировал завтра с утра. Так, на всякий случай. Короче, про промывку. Был случай, после чего я этой промывке стал доверять еще больше и в целом маслу ликвимоле короче, была девочка у меня клиент, на Chevrolet Niva, новая шнива, то есть на гидриках мотора 1.7, да, по-моему, у нее. Вот. короче, там история была такая: девочка ее взяла, поехала на первое ТО на сервис, отдала кучу денег, приехала ко мне, сказала, что короче, там шляпа какая-то непонятно что льют. Тачка новая, мне ее жалко, давай, ну, залей масло. Мы залили э, Optimal 540 ликви-моли. Ну, в принципе, для того мотора это вполне нормально. И девочка уехала. И про девочку, в общем-то, и мы забыли. И девочка, походу, забыла и про нас, и про масло. Э, звонит где-то она, наверное, года через два. этот слушай, а у меня что-то, говорит, с мотором тут ну дичь какая-то. Он звучит как-то странно. Рем он подъезжает, ну, посмотрим, послушаем. Подъезжает на парковку гипермаркета и как бы вот так вот заезжая на парковку уже слышен такой дизельный звук характерный хозяйский дизельный звук вот, ну подъезжает мы так щуп достаем, щуп сухой я говорю, слушай, а что у тебя там на спидометре, там 45 по-моему, или 44 было масло, но ну, мы залили ликвимоле ну на десятке, да, где-то там 10-12 то есть она на вот этом масле проехала, ну почти тридцатку, чуть больше, да не контролируя, не доливая. То есть, оно, в принципе, за 30 тысяч оно настолько не рассчитано, оно, естественно, там подогорело. То есть, масла, в принципе, там не было. Вот. Ну, и характерные звуки со всеми исходящими, вытекающими. Но ну, мы взяли эту машину. Я ей сразу сказал, я говорю, давай, ну, как бы, рассчитывай морально готовься к тому, что ты уложила мотор. Потому что, ну, это все-таки, это Жигули, да, это достаточно старый уже идеологический мотор. То есть, ну, Блин, 30 тысяч проехать без масла, ну, хрен его, да, что там с ним будет. То есть, по логике, там должно быть такой жесткий мазут. Там, в принципе, да, там было что-то похоже на... Ну, по звуку мы, правда, мы испугались, мы решили, что, ну, мотор, все, он лежит. То есть, ну, как бы, ну, десятку без масла она проехала, скорее всего, точно, потому что там двадцатку Optimal выдержит, а потом она начала испаряться. Вот, ну, и... Мы берем вот эту промывку профессионалку, мы берем канистру масла, еще, ну так, на всякий случай, да. И стоим тут э, с напарником, просто вот так вот заливаем. Я говорю, слушай, ну да вы про ну, попробуем, проверим, ну мало ли. А вы вдруг заливаем? разжижит. А вдруг, да. Ну и, ну, представляешь, да, это звук, это звук реально такого уваленного дизельного мотора. То есть она такая стоит, мы ее заливаем, так засекаем время, и, короче, вот эти вот 10 минут... Сколько там промывка работала Где-то через 2 минуты движок начинает тише работать И мы так переглядываемся Ну мы долили, да, там какого-то масла Долили, чтобы оно было И мы так переглядываемся друг на друга говорю В смысле? И реально проходит 10 минут И движок шепчет я говорю, да ну нафиг, такого не может, ну не может такого быть, ну как, ну не может в принципе быть, да, то есть мы масло далили там на гипермаркете, какой-то тут же пошли, взяли там что-то, подсолнечное, подсолнечное, я говорю, просто дали, и мы туда промывку, 10 минут, мотор, тишина, я говорю, ну ладно, мы сливаем, сливаем нефть, заливаем масло, закручиваем, все заводится, все шепчет, просто, даже гидрики не тарабанят, ну мы, мы обалдели, я говорю, блин, ну, ну посмотрим, да, ну что, туда лезть, движок, в общем-то, угомонился, зовем хозяйку, я говорю, слушай, ну забирай, контролируй масло, там, ну давай, там, контрольно, там, через пару месяцев приедь. Она, короче, за эти пару месяцев накатала 3000, она приехала к нам, мы достали щуп, по щупу все ровно осталось. То есть, вот после этого я увировал вообще в ликвимоле еще больше и в эту промывку, которая, в общем практически оживила мотор, да, и в это масло, которое, значит, все-таки э, несет себе и ту антифрикцию, да, которая там э, долго находится на рабочих поверхностях, которая не дала мотору просто стукануть. Вот как бы это моя философия. Поэтому всем хорошего масла, всем чистых моторов. Комментируйте. Ставьте лайки, подписывайтесь Ставьте лайки, на подписывайтесь канал. и комментируйте. Комментарии обязательно нужны, потому что, ну, в конце... О, ох, как... Вы раньше не так сделали, я не знаю. Не, ну да, может, у нас ну, руки, давай, не да, о, да, у да. руки не оттуда. У вас руки не оттуда. Да. А Черт. вообще, о, надо, чтобы Ликви Моли обратила внимание на твой канал. Вдруг тебе дадут амбассадора. Представляешь? А Сейчас выключишь запись, я тебе скажу, что мне дадут. Да. Нет, на самом деле, я даже это сейчас могу на камеру сказать. ликвимули они держат ту политику, я думаю, что это можно, в общем-то, говорить, это никому не секрет. Они едут на своем имени, на своем качестве. То есть политика та, что качественный их продукт в рекламе дополнительной не нуждается. То есть, те люди, кто знают, те его берут. Вот, в общем-то, как и мы. Мы его знаем, и я только этой жидкости доверяю свой автомобиль. Вот. И э, никогда ликвемоли не заливалась с завода. Почему? Потому что директор Ликвемоли он придерживается следующей политики. Все масло, которое заливается с завода, что является промывочным до первого ТО, до первых трех тысяч. И поэтому, он говорит, мы никогда не будем заливаться с завода, чтобы нас не называли промывочным маслом. Но ну, вот такая вот философия. Ну, что ж, мы с ними все равно работаем, потому что мы любим это масло. Все.